Нет, не костром сгорит двадцатый век Не адским пламенем напал по ярким как тысячи солнцев в огне одном Скорее всего, беспомощным огарком, Расставленным солдатским сапогом Узрев в просторы нового столетия Уставший от тревоги человек И не поймет, какой смертью Скончается двадцатый век А он стечет в дыру мылова В бестонии прошлым отжитого. Никто не вспомнит его лик И лишь, наверное, помнить будет Прослывший Сумасшедшим в людях Седой и немощный старик Он будет странно улыбаться Смотреть на небо И съясняться для всех Нелепым языком В ища приют от света Плюясь словами в груды тел неслышащих слышащих таков удел В миру последнего поэта